Мы с вами находимся на территории просветительного центра Город-крепость Яблок Сегодня пройдем на территории нашего комплекса Мы увидим много с вами интересного Услышим много интересного и узнаем, как же возводились на территории Белгородщины города-крепости, кто их строил и, конечно же, какие задачи ставила перед защитниками Отечества наше государства.